директор программ фонда Потанина Наталья Шульгина, да, менеджер программ фонда Лариса Типикина. И Ларису я отдельно хочу представить. Да, запомните, пожалуйста, это улыбающееся, счастливое лицо, потому что именно этот человек с вами будет работать плотно на протяжении реализации ваших проектов. И если я... Вижу да тоже представитель фонда Потанина Елизавета Тюнькина и моя коллега из команды фонда социальных инвестиций Ульяна Малева. Да, Ульяна не только наш технический специалист сегодня, но и человек, который тоже активно участвует в продвижении и в реализации данного конкурса. Да, Итак, мы сегодня собрались по очень такому приятному и хорошему поводу. Это информационный семинар для победителей четвертого цикла конкурса на поддержку профессионального развития, академический десант. И, конечно же, мы, наверное, очень рады отдельно вас поздравить именно с тем, что вашими именами, да, вот так вот законно, Началось, когда да, прервалось вот это вот молчание, какая-то вынужденная пауза, которая была в подведении итогов в связи с тем, что все отстраивали свои новую стратегию, тактику, Но самое главное, что конкурс продолжается, да. И вы, собственно, в этом году, наверное, первая такие пилотная группа, которая начинает работу по данному проекту. Поэтому наши самые искренние поздравления. И я с удовольствием передаю слово Наталье Шульгиной для приветствия, наверное, немножко для введения в то, чем фонд, в принципе, занимается. Наталья, вам слово. Спасибо. Так, Большое спасибо, дорогие коллеги. Очень рада вас сегодня здесь приветствовать. Действительно, у нас сегодня такой получается хоть и камерное, но надеюсь очень информативная встреча. Здесь мы собрались сегодня всеми нашими силами, всей нашей расширенной командой, поэтому я думаю, что у вас есть возможность не только действительно что-то узнать, но и задать какие-то вопросы, пообщаться и привыкнуть к тем людям, которые, с которыми. Вам предстоит довольно плотно общаться. Мы с своей стороны тоже очень рады наконец, визу, визуализироваться, да, пускай не в офлайн режиме, да, но тем не менее все равно а, уже познакомимся не только заочно, но уже фактически очно. А, если можно, буквально есть пару слайдов о фонде, да, то есть ну, всегда, когда а, мы, так сказать, Встречаемся с победителем. Мы немножечко рассказываем о том, все куда же вы попали, в какую историю, можно так сказать, в какую компанию, да, в какое сообщество. Кто-то из вас, я думаю, что уже мог участвовать в наших конкурсах, даже побеждать, является, вероятно, выпускниками, выпускниками разных конкурсов. Кто-то, может быть, впервые, да, но вот я хотела бы как раз своим очень кратким выступлением показать возможности взаимодействия с фондом, которые не только ограничивается вашей сегодняшней победой и представлением гранта или благотворительной помощи на конкретную вашу программу, но и, поверьте, эти возможности для взаимодействия гораздо шире. Итак, буквально два слова о фонде. Благотворительный фонд Владимира Потанина. Действительно, это фонд один из старейших частных благотворительных фондов России. Да, был создан еще вот, видите, в 1999 году. И его цель изначально он планировался как фонд, поддерживающий масштабные изменения в сфере образования, культуры, с недавнего времени социального спорта и Филантропия. Причем обратите внимание, филантропия, то есть благотворительность, да, развитие как сектора. Поэтому с этим связаны очень многие инициативы фонда, в которых фонд действительно, в общем-то, часть стал пионером например, тему эндаументов, да, целевых капиталов для вузов, для музеев и так далее. То есть, в общем, действительно высшее образование, культуры, музей, социальный спорт, инклюзивный спорт, адаптивный спорт и филантропия как сектор. Фонд финансируется средств Владимира Потанин, мини корпоративный фонд, а именно частный. Можно следующий слайд? Вот здесь как раз для удобства мы всегда очень люблю этот слайд, потому что он как бы сразу, знаете, как вот мемоническое правило: какой цвет, такая программа, да? Видите, не случайно цвета разные, да, и это, собственно, такая своеобразная навигация и по сайту и вообще по всей символике фонда. Поэтому, если вы встретите что-то в цветах фукси, то это, скорее всего, будет стипендиальная программа Владимира Потани, собственно, то конкурс академических диссертаций, конкурс на поддержку профессионального развития он является частью стипендиальной программы. Про нее мы чуть подробнее поговорим. Это действительно старейший и крупнейший проект в сфере образования фонда. С него, собственно, отчасти, с, с, не отчасти, а с инициатив в сфере образования вообще зарождался фонд. Следующая программа такая зеленая, цвета зеленые травы, да, такой очень обнадеживающий цвет, это музей без границ. Это программа поддержки культурных институций и тем, кто взаимодействует с, например, вузовскими музеями, или просто вы, у вас есть коллеги, которые занимаются музеями в ваших университетах, рекомендую обратить внимание на эту программу. В ней большой, большая линейка конкурсов, и в этих конкурсах могут принимать вузовские музеи и, и просто специалисты в музейном деле, и просто интересующиеся. Поэтому посмотрите внимательно, действительно, это тоже интересное поле для взаимодействия. А вот оранжевый цвет такой, да, очень радостный, солнечный, это эффективная филантропия. И видите, даже два таких квадрата, да, на самом деле не случайно, потому что они объединены одной темой – развитие филантропии как сектора. А, программа эффективной филантропии – это поддержка в основном НКО, то есть организации, которые помогают другим людям, своим подопечным. Здесь тоже большая линейка а, конкурсов, а, есть отдельная поддержка линии, как я уже говорила, целевых капиталов, эндауматов, даже такое мероприятие специально проводим. Поэтому кому интересно вот такое развитие, сочетания, например, образования и эффективной филантропии, например, в формате целевых капиталов, вообще интересная тема, рекомендую обратить внимание на мероприятие в рамках программы эффективной филантропии. И сразу же тогда скажу про Центр развития филантропии. Центр – это наш такой think tank, да, это такой, как сказать, ну, центр, аккумулирующий экспертизу, исследующий вообще историю развития филантропии как сектора исследований проводит. Для преподавателей может быть интересна такая история, что также есть конкурс, он называется «Исследовательские стажировки», и многие представители вузов участвуют в нем. То есть если ваш исследовательский интерес – лежит в сфере благотворительности, взаимодействия с обществом. Там очень широкая так сказать, тематическая палитра, да, с которой можно прийти в конкурс. Также можно получить поддержку на, на создание какого-то продукта, то есть, как правило, какая-то либо статья, либо публикация, либо исследование. То есть, в общем, обратите внимание, тут тоже есть интересный для вас, вероятно, конкурс. Сила спорта «Красный квадрат» — это недавняя программа, вернее, с недавних уже два года мы проводим эту программу, и она фокусируется на изменении общества к лучшему силами спорта и вовлечения широких слоев населения, не профессионального спорта, а спорта, который позволяет интегрировать, адаптировать и включать всех, ну, всех представителей сообщества, местного сообщества, профессионального сообщества и так далее. Тоже есть конкурсы, поэтому, если интересно, посмотрите, тоже будет, наверняка что-то найдете для себя полезного. И есть такие три программы, которые на самом деле не совсем программы с открытым конкурсом. Да, то есть нельзя говорить, что сюда можно прийти прямо в конкурс, но они тоже интересные тоже дополняют вот эту линейку, которую предлагает фонд. В голубом цвете это у нас программа поддержки, в развитии государственного Эрмитажа, но здесь название говорит само за себя, да, это поддержка нашего крупнейшего музея, пополнение фондов, поддержка развития музейного, музейных сотрудников, да, их компетенции и так далее. Культурный прорыв, эта программа нацелена на представление и популяризацию русского искусства, российского искусства за границей. Да, здесь тоже, на самом деле, интересные есть и обменные а, программы, и тоже пополнение фондов зарубежных музеев современным а, российским искусством. Поэтому а, тоже такое интересное направление, а, которое тоже присутствует в, в повестке фонда. И вот такой вот последний, а, это даже не программа, это направление развития, называется «Инновации и развитие». Это, видите, мы довольно много всего делаем в разных областях, и поскольку делаем это параллельно, делаем это достаточно интенсивно, то в какой-то момент мы поняли, что необходимо, нам необходимо как-то остановиться, отрефлексировать, понять, что мы делаем очень много интересных, поддерживаем интересных начинаний. И, наверное, можно это делать как-то более эффективно. И, в общем, мы решили сами поисследовать, как бы сами себя и понять, где наши точки роста, где, наши, где возможно что-то изменить в наших программах, в грантовых процедурах. Да? То есть здесь тоже и исследовательский компонент, и мы. Собираем обратную связь от грантополучателей, выпускников. То есть, в общем, инновации и развития – это про то, как мы можем стать лучше, как фонд, и помогать лучше э, другим, э, скажем, нашу поддержку осуществлять еще более эффективно. И буквально два слова уже. Это был общий такой обзор. Поэтому все, что вам интересно, вы можете найти в телеграм-канале телеграм фонда «Потани». Если еще не подписаны, подписывайтесь. На самом деле все новое, все новости там всегда бывают прям, самым актуальным образом. Есть наш сайт, конечно, на нем, в нем тоже содержится большое количество информации, но вот если говорить уже подробно про стипендиальную программу Владимира Потанина, еще раз говорю, это такой как бы зонтичный термин для всех, для всех образовательных инициатив фонда, и эта программа действительно объединяет студентов, преподавателей, это, так сказать, ключевая наша целевая аудитория, это с кем мы заключаем договор стипендий, договоры грантов, кому мы оказываем непосредственно напрямую помощь, но также мы сотрудничаем и с вузами, с ними мы, например, делаем различные специальные проекты, которые исследовательские или проекты, связанные с популяризацией каких-то моделей образования и так далее. Вот за 20 лет истории, более 20 лет истории, на самом деле, было начислено более 28 тысяч стипендий для студентов, тысяч грантов для преподавателей по разным конкурсам, поддержано 200 социально значимых проектов, и за историю программы 88 вузов приняли участие. Ежегодно сейчас программа насчитывает 75 вузов, и вузы могут приходить и уходить из программы. У нас есть определенная процедура, то есть если вузу не очень интересно находиться в программе, то он, это неактуальное участие, и поддержка фонда, тогда он обычно не очень хорошо выступает, не очень активно выступает в нашей программе, и в трех лет он может покинуть программу ну, и уступить место тому вузу, которому это наиболее интересно. Поэтому, когда вы, например, подавались в этот конкурс да, в заявке, вы видели, что нужно было выбрать из 75 вузов, которые вот уже даны, да, не все, 70, все вузы России, да, а 75, которые на данный год являются участниками нашей программы. Соответственно, Два-три вуза уходят из программы ежегодно, а остальные остаются, если они по-прежнему заинтересованы в участии. На этом я заканчиваю свое, так сказать, такой экскурс в, в сообщество фонда, в то, что мы делаем. Поэтому, если вам интересно, по мы всегда рады ответить на ваши вопросы, мы можем остаемся на связи. А сейчас я передаю слово... Оксане Борисовне, да, как человек, который непосредственно вот, так сказать, своими руками, можно сказать, реализовал вот это все вместе с Ульяной и с коллегами, э, э, логистику конкурса. Поэтому как раз э, она расскажет о том, как проходил именно четвертый цикл этого конкурса. Спасибо. А, Наталья, большое вам спасибо за такое подробное введение вообще весь э, э, такой... Во все возможности, которые предоставляет благотворительный фонд Владимира Поданина, я как Наталья сказала, что действительно вы теперь уже являетесь официальной частью этого сообщества. Поэтому, ну, наверное, не последний раз в той или иной как бы, роли мы с вами и с коллегами видимся. Да, что касается действительно статистики. Четвертого цикла он у нас, если вы помните, да, ретроспективно немножко завершался в такой вот новогодний период и естественно в общем то у нас количество заявок которые поступило на конкурс по двум номинациям да это было 23 заявки из них по формальным критериям конкурса было допущено 22 заявки и если вы помните да и наверняка хорошо это знаете в конкурсе есть две номинации это индивидуальная траектория и институциональный опыт и вот просто уже по такой сложившейся традиции институциональной Опыт, наверное, более трудоемкая заявка, требующая большего количества э, согласований внутри университета. Количество заявок у нас традиционно по этой номинации, но ну, пока что, да, может быть, мы этот тренд тоже переломим в какой-то момент э, немножко меньше, чем общее количество заявок по э, индивидуальной траектории. Да, Улена, следующий слайд. Будьте добры, пожалуйста. Спасибо. И обычно, да, вот Наталья сказала, что в стипендиальной программе участвуют 75 университетов, и обычно, если смотреть на регионы, если смотреть на географию, да, мы всегда очень любим как-то вот, не знаю, города поместить в одну категорию, посмотреть, какое же там географическое представление получается. И на самом деле, наверное, четвертый цикл отличает то, что в принципе у нас количество уникальных вузов и количество уникальных регионов, оно совпало. То есть у нас на самом деле... Уральский федеральный университет был единственным практически вузом, из которого было подано, если не ошибаюсь, четыре заявки на обе номинации. Но, соответственно, мы видим это и в результатах победителей. Если мне память не изменяет, у нас два победителя в этом году, из Ура... в этом цикле из Уральского федерального университета. В номинации индивидуальная траектория и в номинации институциональный опыт. И у у нас еще университеты ИТМО, откуда было две заявки. По всем остальным у нас в принципе каждый вуз представлял каждый регион. Хотя если мы посмотрим еще раз, да, вернемся к списку, то у нас, например, в Казани три университета, в Москве у нас и в Санкт-Петербурге традиционно очень большое количество вузов. Поэтому вот действительно... В этом плане вы сделали историю этого конкурса, и это здорово. И, наверное, если есть минутка, у нас всего там, не так много человек, да, если вам комфортно, может... Может быть, вы включите камеру и звук, и просто скажете, как вас зовут, да, из какого вы университета, и, может быть, одно слово, там, пару слов о том, о чем же ваш проект, просто чтобы мы тоже уже могли сопоставить электронные адреса с реальными и живыми людьми. Да, вот если... Есть желающие, кто готов начать? Может быть, я начну, если да, кто отлично. Вы как раз упоминали мой любимый Уральский федеральный университет. Я как раз представитель этого университета, который а, выиграл в номинации индивидуальной. Я по индивидуальной траектории. Меня зовут Федорова Мария. Я доцент кафедры архитектуры. И, собственно, заявка моя была связана с развитием с продолжением моего развития в этой области. Я выбрала себе образовательные курсы, то, что мне поможет дальше совершенствоваться и преподавать на каком-то новом, более интересном и качественном, как мне кажется, уровне. Спасибо. Здорово, спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, тогда я продолжу? Сейчас у нас сейчас тут у нас два компьютера нужно. Тоже. Сейчас мы сейчас... Здравствуйте, еще раз. Да. Меня зовут Екатерина Михайленко, я из Уральского федерального университета тоже. Мы подавали на институциональный опыт, подали заявку на повышение, на организацию повышения квалификации для преподавателей укрупненной группы политологии, региноведения и востоковедения Африканистика. Не знаю, мы первый раз подавали эту заявку, я до этого пыталась подавать на индивидуальные конкурсы, но тут мы вдвоем подготовили заявку. Вот мой коллега Никита Мамин тут тоже присутствует, потому что бумажек надо было много собирать. В общем-то, да, мы ну, попробовали. У нас приедут преподаватели из МГИМО а в сентябре. Я надеюсь, что в сентябре мы в начале это проведем уже. И будет повышение квалификации для 25-30 человек, как мы заявили в заявке, 40+. Плюс. То есть основная категория доценты, основной массив магистрских программ. Спасибо. Здорово, спасибо большое, тем более рады, что МАГИМО тоже в связке с вами, так что да, Екатеринбургу огромный привет, нежно любим этот город и университет тоже. Да, коллеги, кто у нас да, готов? Да, если можно. Я представляю Новосибирский государственный педагогический университет, подавала заявку в рамках индивидуальной траектории. Я Мишутина Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков. И в рамках моего проекта индивидуального я планирую пройти два курса повышения квалификации для того, чтобы составить, ну, обновить программы для преподавателей магистратуры в нашем вузе. Спасибо. Да, здорово, спасибо большое. Мы пошли так географически. Да, из Урала мы переместились в Сибирь. Коллеги, кто у нас? Добрый день. Да, если можно, коротко. Я Сергей Языков. Из Москвы. В данном случае это МИФИ, да? ядерный ВУЗ. И заявка по индивидуальной траектории была посвящена значит, повышению квалификации с целью подготовки магистров нового поколения, которые смогут адекватно воспринять вот существующие Современные вызовы и для нашей страны, прежде всего, подготовить специалистов по именно ядерным технологиям с тем, чтобы они могли адекватно взаимодействовать, прежде всего, друг с другом в проектах и для пользователей. Но я поясню, что это все-таки факультет кибернетики вот, или кафедра кибернетики, там традиционно сейчас немножко поменялись названия. Вот, но я МИФИ сам заканчивал, там защищал потом кандидатскую. Вот, сейчас я являюсь профессором, там докторскую в другом месте защищал. То есть речь идет об IT, составляющей о цифровизации вот этой отрасли, которую достаточно сложно сочетать с, как говорится, мягкими навыками. И вот, собственно, цель заявки – это получение мною, Таких компетенций, которые я мог бы передать студентам с тем, чтобы они вот эти цифровые навыки и мягкие навыки в таких программах интегрировали. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мне кажется, очень такая интересная и нетривиальная задачка, поэтому мы понимаем, да, что с хардами у нас вообще традиционно всегда все хорошо, тем более у вузов такого уровня, как МИФИ, а вот с социальными, с там, soft skills мы все в процессе пожизненного обучения, поэтому а, это, это здорово. Коллеги, кто-то еще остался у нас? Да, здравствуйте. Меня зовут Голубева Елена Юрьевна, доктор биологических наук, профессор кафедры социальной работы и социальной безопасности Северно-Арктический федеральный университет. Вот. Я уже второй раз участвую, первый грант выиграла пять лет назад. Вот, связаны опять с магистрскими программами и продолжаю, собственно говоря, всю ту же тему, которая крайне актуальна в нашей стране, находится во всех национальных проектах, связана с демографией и связана как раз со здоровым долголетием пожилого населения. А поскольку большинство программ и тех крупных проектов, на мой взгляд, предусматривает усовершенствование этой системы как раз именно в мегаполисах и, в общем-то, организацию всей системы ухода за пожилыми людьми там, где служба достаточно близко. А в, в том регионе, где проживаю я и находится в, собственно говоря, 70% нашей страны, это отдаленные территории с населением примерно ну, 2 человека на квадратный километр. И организация, собственно говоря, ухода и службы требует несколько других подходов и других навыков, поэтому... Профессиональная стажировка, которую я заявила, связана с, со сбором информации именно о некоммерческих организациях и, и тех инновационных навыков, которые есть у них, и также опыта тех стран, которые, которые находятся, вот такие как Сербия и Венгрия, вот, которых, собственно говоря, не так много финансов, но они не несколько раньше зашли в эту тему, и у них есть опыт, как это сделать лучше. Спасибо большое. Тоже, мне кажется, очень такая интересная перспективная тема, в том числе и в контексте национальных э, приоритетов, да, и э, интересов э, как, как регионной страны, наверное, в целом, поэтому здорово. Если я не ошибаюсь, мы уже все представили. да, я надеюсь, я никого не пропустила. И мы очень здорово так замкнули нашу географию. Мы начали да, с Урала через Сибирь, через столицу. Мы замкнулись как раз-таки на Архангельске. Мне кажется, это тоже вполне такой логический цикл. Поэтому, коллеги... Еще раз спасибо вам большое за представление, спасибо за то, что вы с нами. Я сейчас, конечно, с удовольствием передаю слово Ларисе Типикиной, чтобы Лариса могла пройтись уже по тем вопросам, которые волнуют наверняка всех, я думаю, сейчас, да, от формального взаимодействия до ступени реализации. Спасибо большое, Лариса, вам слово. Спасибо большое, Оксана. Здравствуйте, коллеги. Я не просто так с вами. Дело в том, что вот на данном этапе мы будем находиться вместе с вами в такой тесной связке до момента окончания гранта. Поэтому я расскажу основные этапы, как мы действуем, куда идем, какие шаги будут. Перед, перед вами. Итак, за заключение договоров кранта, за согласование различных изменений, за информационный материал, за согласование информационных материалов, проверку отчетности отвечает только сотрудник фонда, не оператор фонда. Поэтому большая просьба писать мне, писать или звонить. Ниже указан мой электронный адрес. Соответственно, все вопросы, которые будут возникать по ходу действия, можно смело мне адресовать, и я буду вам помогать. Так как я веду несколько конкурсов, то большая просьба указывать название конкурса, номер или договора, или заявки. Все зависит от того, на какой стадии мы сейчас с вами находимся, ну и, соответственно, тему письма или вопрос. Ульяна, следующий слайд, пожалуйста. Так, перед вами график для победителей конкурса. Здесь я, наверное, хотела бы обратить внимание, что у нас немножко сместился временной акцент по заключению договора гранта, поэтому немножко смещаются сроки заключения. Хочу обратить внимание, что заключение договора гранта у нас сейчас стоит не позднее 11 ноября 2022 года. Выплата благодаря... Проводительная помощи осуществляется в течение 30 дней после того, как вы загружаете скан, подписанный с двух сторон, с вашей стороны и со стороны фонда. Все детали я расскажу немножко позже. Обратите внимание, пожалуйста, что начало программы может стартовать не ранее, чем через месяц с момента заключения договора гранта и не позднее, чем через 6 месяцев с даты объявления победителей соответствующего цикла. То есть в данном цикле это получается не ранее 11 июня и не позднее 11 ноября этого года. Срок реализации проекта. Для разных номинаций он немножко разный, но мы вам очень сильно рекомендуем для номинации «Индивидуальная траектория» использовать максимальный срок гранта 6 месяцев. Это связано с тем, что вы можете поехать в эти 6 месяцев в разные направления, разное количество раз, но лучше использовать максимальный срок чтобы в дальнейшем не готовить дополнительные соглашения. Для номинации «Институциональный опыт» срок гранта может быть не менее трех месяцев и не более шести месяцев, соответственно. Мониторинг. После того, как мы с вами заключили договор гранта, фонд проводит мониторинг в течение всего срока гранта. Независимо от того, программа это будет или проект. И... После того, как ваш грант завершился, в течение 30 дней вы готовите финансовую отчетность, содержащую отчетность и предоставляете фонд. Мы всегда будем на связи, поэтому я вам готова помочь на любом этапе. Свои контакты я уже говорила, ну и, соответственно, скажу далее. Итак, этапы заключения договора. На данном этапе вам необходимо подготовить и заключить дополнительные данные. Заполнить, точнее, дополнительные данные. На что обратить внимание в них? Очень важно, так как сроки немного могут сместиться, пожалуйста, обратите внимание на сроки поездки или проекта. Как я уже говорила, еще раз, наверное, повторюсь, что мы, вам, мы вас, вам очень рекомендуем закладывать 6 месяцев в длительность проекта. Обратите внимание на описание программы. Если какая-то корректировка необходима, можно минимально как-то ее скорректировать на результаты и, соответственно, на бюджет проекта. Здесь обращаю внимание, что сумма бюджета не может быть больше заявленной в заявке. Далее шаги такие. После того, как я посмотрю дополнительную форму, если не будет никаких вопросов, соответственно, мы идем на следующий шаг. Если форма дополнительных данных заполнена некорректно, будут какие-то вопросы у меня со стороны фонда, соответственно, эту форму я вам возвращаю на доработку. В замечаниях я буду писать, что мне не понравилось, что следует поправить. Ну, основные какие-то ошибки мы тоже самое с вами проговорим, в дальнейшем. Итак, если форма заполнена корректно, вопросов никаких нет, соответственно, вы получите уведомление о том, что данная форма загласована, и вам нужно будет поставить электронную подпись. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, этапы формирования договора. После подписания дополнительных данных будет автоматически сформирован договор. В этом договоре будет проставлена дата договора, и, соответственно, присваивается автоматический номер. Никаких действий на данном этапе с вашей стороны не требуется. И хочу обратить внимание, что сначала договор подписывается со стороны фонда. то есть Мы первые подписываем, и после этого только после этого подписываете договор вы. Ульяна, будьте добры, следующий слайд. По поводу перечисления средств благотворительной помощи. Перечисление средств осуществляется только после того, как вы загружаете на портал скан подписанного договора с двух сторон. У фонда есть 30 дней на то, чтобы оплатить браншам всю сумму. Но, как правило, по нашему опыту это бывает, в общем-то, гораздо быстрее. Но, ну, пожалуйста, обращайте внимание, что иногда бывают там праздники, поэтому, соответственно, вот официально у нас есть 30 дней на выплату раньше. Далее, следующий шаг. Смотрите, параллельно с тем, что вы электронно подписываете, и размещаете договор гранта, фонд отправляет в первую очередь вам два подписанных оригинала с подписью генерального директора. После того, как вы получите эти два экземпляра, их, соответственно, нужно подписать. Один экземпляр оставить себе, а второй экземпляр с визой представителей фонда вернуть обратно в фонд. И здесь, вы знаете, у меня к вам будет большая просьба использовать любую экспресс-почту для того, чтобы гарантированно получили договор гранта. Потому что бывают случаи, когда отправляются обычной почты, договоры не доходит, и в итоге приходится мне беспокоить вас лишний раз. Поэтому здесь, пожалуйста, используйте экспресс-почту, пожалуйста, указывайте в адресатах название фонда без указания фамилии сотрудника. И я думаю, что в этом случае мы гарантированно получим договор, и не будет никаких сложностей ни у вас, ни у нас. Есть такой момент, что когда вы будете заполнять дополнительную, дополнительные данные, то у вас есть статья административно-хозяйственные расходы. Собственно, в эту статью вы можете заложить все расходы по отправке договора гранта. На это обратите внимание. И также в личном кабинете, для того, чтобы нам было проще отследить ваши документы, пожалуйста, указывайте номер трек в своем личном кабинете. Итак, что нужно знать? для того, чтобы не потерять или использовать право на заключение договора. Победитель должен обязательно заключить договор не позднее указанного срока, а именно договор должен быть заключен не позднее 11 ноября 2022 года. Право на заключение договора утрачивается также, если победитель предоставил некорректные или неполные данные для заключения договора. Также право утрачивается, если вдруг по какой-то причине победитель уволился из вуза. Но здесь исключается случай, если победитель является работает по договору ГПХ. Ну и следующая опция, я надеюсь, она не будет использоваться, не будет, никто не столкнется с этой историей. Это, соответственно, несоответствие организации, в которой работает победитель формальным критерием конкурса, в том числе ликвидация ВУЗа, в том числе возбуждение в отношении ВУЗа дела несостоятельности, ну, приостановление деятельности ВУЗа. Я надеюсь, никто из нас не столкнется, не столкнется с этой историей. Далее, если вдруг по какой-то причине меняется фамилия заявителя, эта история совершенно легко меняется. Для этого вам нужно предоставить фонд, подтверждающий документ о смене фамилии, и здесь сложности не возникнет. Хочу обратить внимание, что если некорректно указаны реквизиты, некорректно указаны платежные данные или паспортные данные, то фонд за это не несет ответственности. Пожалуйста, внимательно проверяйте реквизиты, они должны начинаться с номера 4081, я вам об этом буду писать, если вы некорректно укажете. И для номинации «Институциональный опыт» тоже обратите внимание, что иногда в организациях бывают несколько расчетных счетов, один расчетный счет для грантовой деятельности для получения грантов и совершенно другой расчетный счет для заключения договоров там, на оплату. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как указывать реквизиты, пожалуйста, обратитесь в бухгалтерию, проконсультируйтесь, чтобы у нас не возникло таких вот нюансов. Итак, что еще нужно во взаимодействии с фондом? Что нужно знать? ну Во-первых, очень много вопросов и ответов есть. Вы можете найти в договоре гранта, если вы внимательно прочитаете, то множество ответов будет там. Если вдруг какие-то вопросы все равно будут, пишите мне. Я всегда на связи, готова вам помочь. Задача фонда – это действовать в партнерстве. Нам вместе с вами повторяю, что если какие-то возникают спорные вопросы, какое-то непонимание, пишите. Я всегда готова помочь разрулить, разрулить эту ситуацию. Тем не менее, мы также просим, чтобы вы брали на себя ответственность за результаты, за принимаемые решения. Мы просим вас быть самостоятельным, потому что ну, только вы знаете проект, который вы написали, или ту траекторию развития, по которой вы хотите двигаться. И самое главное, не молчите о тех сложностях, которые возникают, пишите или звоните, мы всегда готовы помочь и всегда найти какое-то решение. Итак, еще один важный момент, что нужно согласовывать с фондом. Все публикации, которые выходят в СМИ, нужно согласовывать а, с фондом. Поэтому нужно присылать а, все публикации на согласование мне на электронную почту. Я буду общаться с нашими пиар-службами и, соответственно, вам буду давать обратную связь. Далее. В договоре гранта указано, что если у вас идет перераспределение между статьями бюджета более чем на 30%, кроме статьи административно хозяйственные расходы, то это тоже нужно согласовывать с фондом, и здесь мы будем с вами будем готовить дополнительное соглашение. Что не нужно согласовывать с фондом, это публикации в соцсетях, это перераспределение сумм между статьями бюджета менее чем на 30%. Вывольно перебрасывать, кроме статьи, административно-хозяйственные расходы. Ну и если это проектная какая-то работа, то не нужно согласовывать изменения состава команды. Ну и в конце э, мои контакты. Как я вам уже неоднократно говорила, в любой момент можно звонить, писать, задавать вопросы. Я всегда готова помочь. Спасибо большое, коллеги. Оксана? Да. Коллеги, я думаю, что теперь мы можем перейти к вопросам и ответам, да, и мы обязательно тоже записи отправим и, возможно, это презентация, тоже, если нет возражений, да, для того, чтобы у вас это всегда было под рукой, вы всегда могли каким-то моментам отнестись. А сейчас у нас такое предложение, просто даже поскольку у нас не так много, да, мы можем голосом озвучить те вопросы, которые там появились к коллегам. Да. Здравствуйте. Да, можно тогда вопрос? Да, конечно. А вот про эти дополнительные формы. Я правильно понимаю, нам какое-то придет уведомление, или мы где должны вот эти вот первоначальные формы заполнять? Если вы зайдете в личный кабинет, то в вы личном? увидите эту форму и можете ее заполнять уже сейчас. Хорошо, спасибо. Поняла. Угу. Второй вопрос. Я вижу, нам прислали по поводу презентации. Как уже говорила Оксана, да? разумеется, мы вам пришлем презентацию, чтобы все у вас было перед глазами. Можно у меня тоже несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вы сказали до 6 месяцев как бы договор. То есть вначале у нас было указано 5 месяцев, это до 11 ноября. 6 месяцев, если я правильно считаю, это до 11 декабря. Вот как это должно быть указано? Договор должен быть не более 6 месяцев с даты начала реализации проекта или с даты начала проекта. Поездки, вот так вот скажем. Дата начала И поездки. Можно, да. знаете, можно, это действительно такое место сложное, да, часто в разных да. циклах мы это слышим, да, здесь такой нюанс, смотрите, мы, почему вот, вот у вас есть какие-то поездки, может быть, одна, может быть, несколько, да, ну, то есть вот, как бы, Программа – это всегда больше, чем поездка, да? Соответственно, на нее да, нужно, да. поездки нужно готовить и так далее. Вот это да. все входит в программу. То есть, чтобы не оказалось так, что вам нужно купить билеты, и вы должны купить, там, не знаю, через неделю, а поездку у вас через месяц, и вы ставите дату, например, что через месяц вы едете, то, к сожалению, мы не сможем принять к отчетности потом билеты, купленные заранее. Поэтому… Большая просьба а, с запасом, то есть вы про свою вот эту программу можете начать, и рекомендуем ее начать раньше, чем вы куда-то поехали, с запасом, чтобы у вас было спокойное, комфортное так сказать, количество времени на оформление, на заказ и так далее. Поэтому вот эти полгода, они дают вам люфт. Вы не обязаны, так сказать, ну вот вы можете запасом в начале и запасом в конце. И тогда, если у вас что-то ну, как бы срывается, да, ну сейчас таки, такое время, что там и с билетами может быть проблемы и прочее, прочее, вы спокойно без заключения например, соглашения с фондом можете сами, согласно договору, вот у вас все эти права есть, перенести вот, и поездки не согласовывать с фондом в рамках вот этих шести э, месяцев. Да? Поэтому немножечко запас сделайте вначале, чтобы вы спокойно подготовились ко всем поездкам, мероприятиям или если вы кого-то приглашаете. Да? И, соответственно, в конце, если вдруг у вас в эти сроки не случится, чтобы не впритык, да, чтобы вы спокойно потом могли что-то перенести, и у вас была вот эта гибкость. Вот. Поэтому э, важно, что мы всегда говорим, что э, как бы поездка, вот, вернее, в смысле про программа не поездка, а программа, вот та дата, которую вы отразите в договоре, э, она не должна быть ранее чем э, через месяц после объявления результатов, то есть она, она не может быть, мы не примем такие доп данные, если там стоит, допустим, что-то до 11 июня, да? Почему этот срок дан? Этот месяц, чтобы мы с вами обменялись договорами спокойно, чтобы вот это, так сказать, всю вот эту кухню предварительно мы с вами завершили, поэтому, то есть самое ранее вы можете, ну, грубо говоря, с 11, 11 мая же, да, мы объявились, соответственно, вот 11 июня вы можете уже э, как бы планировать, но ну, опять же, рекомендую не поездку, а сам проект, да, то есть как бы ну, программу, то есть там, с 11 июня начинаете покупать билеты спокойно, с 11 июня верстайте всю программу и так далее, ну, то есть если вы едете сами, вот. Вот рекомендуем так, если у вас какая-то исключительная ситуация, да, и что как бы вот один уже нужно уже ехать, это все обсуждаемо, ну вот как раз Лариса, да, здесь вот мы, мы все тоже рядом, соответственно, если что-то эксклюзивное, потому что вы куда-то едете прям вот и все горит, давайте обсуждать, но в целом практика такая, то есть согласно принципам правил, раньше, чем через месяц после, мы не можем с вами датировать вот, ну, ваше, начало вашей программы, поэтому постарайтесь это учесть. Опять же, если какие-то есть специальные обстоятельства, мы всегда готовы обсудить, но вот это такое общее правило, мы должны то, что он прописан в нашей вот этой Библии, принципы и Да, На самом деле это очень важно, я не случайно задала вопрос, потому что сегодня последний день распродажи билетов аэрофлота до 31 октября на поездке, и на самом деле скидки большие. А те цены, которые мы еще закладывали, они были там, вот, собственно говоря, декабрьско-январские. И сейчас мир сильно поменялся, и в Европу напрямую, например, не полететь уже нельзя. Это все, например, только через Стамбул, и соответственно, суммы сильно увеличиваются. То есть, насколько я поняла, я просто думала узнать, как это правильно. Думаю, успеть мне сегодня купить билеты на июль или еще пока, значит, нельзя. К сожалению, нельзя понимаем вашу mm -hmm. больницу, с удовольствием вы пошли на встречу, но здесь мы даже договор с вами не успеем заключить в любом случае. То есть, то есть а мы с вами сейчас пока ни в каких отношениях не стоим. То есть mm -hmm. вы нас, mm -hmm. мы вас в этом, смысле, в этом качестве приветствуем, но чтобы вообще у вас появилось легитимное право тратить деньги, даже если вы mm -hmm. свои бомбанцы еще не получив от фонда, да, mm -hmm. да, для этого нужно иметь... Договор. Договор будет автоматически представляться на за когда завершится вся проверка доп. данных. За сегодня тут ну, точно нереалистично. Ну, нет, нет, я и не говорю, просто, может быть, не можно вначале свои использовать, а потом получить как бы эти деньги и этим очевидно. Вот да, да, как даты бы, покупки. Ну, да, давайте мы как бы тоже вот еще раз попробуем убыстрить процесс заключения договора, там, перечисления денег, но вот есть этот нюанс, который связан с тем, когда. Mm -hmm. Угу, то есть получается лучше поменять, попробовать даты поездки. Да, это вообще… Поэтому у вас есть сейчас возможность вот это вот… То есть она должна… Ваша программа должна начаться не, не позднее, чем через… Ну, как получается, шесть месяцев. В месяц у нас на заключение договора, то есть 7 месяцев. И 6 месяцев – вот это дельта, чтобы начать проект. Вы не обязаны его закончить. Просто ваша дата начала вашей этой программы, проект или программы, зависит от номинации, да, она должна лечь вот в эти шесть в эти месяцев не считая еще месяца на заключение договора. То есть от 11 июня 6 месяцев, и вы должны начать свою программу в эти 6 месяцев. Uh -huh. не, не обязаны заканчивать ее, но начать надо. Uh -huh. То есть, если я правильно поняла, в эти 6 месяцев, например, ну… Статьи я несколько заготовок сделала раньше, то есть я не знаю, не могу сказать, как они пройдут быстро через журнал, редакционную коллегию и прочее, но, например, я статью готовлю, ее отсылаю, я могу получить справку о том, что она принята к печати, например, читаться в результатах проекта у меня это стоит, и оплатить ее как бы публикацию. То есть в качестве документа будет договор на публикацию, но я не уверена, что за 6 месяцев, у нас теперь все так долго, статья выйдет. Ну, знаете, у меня небольшой сейчас комментарий, возможно, надо просто uh -huh. вашу заявку, да, про платные публикации. А, пока это прозвучало довольно тревожно, в том смысле, что платные публикации, мы это не, вообще нельзя приложить как отчетный документ. То есть, может быть, просто мы сейчас разные вещи, сами понимаем, под платностью, да, потому что есть определенные услуги, например, по подготовке э, рукописи, ну, условно говоря, да, публикации к, то есть, редактированию или… Да, и договор именно на это заключается, на это, потому это, что пишут… Важно, потому что просто как бы оплатить да. публикацию, ну, мы это делаем, ну, к счастью. Нет, я а, все-таки профессор, я пишу, да, да. такие а, научные да. и в журналы приличного уровня. Сколько ну, я буду уточнить, что мы точно, так сказать, друг другу здесь да, понимаем, да. и какой-то такой вот ну, какой неприятный ошибку угу. не совершим. Угу. Смотрите, здесь нужно, а, как, здесь важно, что то есть вы будете оплачивать по договору, все верно? По договору, да, с университетом, которому принадлежит журнал Скопус. Вот ну, я, к вот, ты... сожалению, бесплатного ничего не осталось, я и так выбирала из того, из меньших зол, чтобы меньшую сумму заложить. Хорошо. Ну, смотрите, в любом случае, все, а, все как бы, То есть пока у нас не существует с вами еще раз говорю, этих договорных отношений, поэтому, к сожалению, все, что ляжет вне пределов, а, то есть даты раньше. Которые ранние даты, да, договоров или любых их оплат, счетов и так далее, они не смогут быть рассмотрены в рамках отчета, к сожалению. То есть не смогут быть признаны целевыми. То есть вы можете это делать, но получается, вы это свой счет. Да? То есть к э, отчету по гранту вы это не сможете приложить. Поэтому э, рекомендуем с ним, может быть, как-то Ну, то есть, а вы уже, что ли, заключили договор, получается, или как? Нет, нет, я просто случайно ну, да, реализируется, да. а оплата заключается только на последнем. Этапе, когда э, уже реально журнал статью приняла, например, с, э, я просто планирую не раньше августа, у меня отпуск будет, чтобы эти дела закончили. Давайте тогда это точно спускала, спокойно ложится на… То есть это не публикация в СМИ, ее с вами не нужно согласовывать. Это чисто научная публикация по здоровому долголетию, например, будет в арктических регионах. Хорошо. Нет, э, с нами согласуют ваши научные как бы, ну, продукты, да, которые могут появляться, uh -huh. они не обязаны появляться в рамках этого конкурса, но если они появляются, замечательно, но как бы с нами согласовать их не надо. Единственное, uh -huh. что, что согласовывается в такого рода вещах, это м, вообще, в принципе, везде, да, это мы вам вышлем еще тоже брендбук фонда, да, просто правильная ссылка, потому что все, что мы просим, да -да -да, мы, какие uh -huh. дела, это все ваше, вы сами распоряжаетесь, так сказать, тем, что у вас получится, но как бы корректно ссылку, она будет у вас в договоре, и просто мы рекомендуем. Рекомендуем, вот, да, вот сможете как раз Ларисе направить, Лариса сможет направить а, коллегам в пиар-службу фонда, потому что коллеги на всякий случай досмотрят, потому что иногда будет вопрос, ставить логотип фонда или не ставить. Например, там есть, ну, небольшие нюансы, что если другие, например… Участники этой публикации не ставят, то странно будет выглядеть один логотип фонда. То есть, если ставят все, то наоборот надо ставить логотип фонда. Вот такая вот как бы мел, мелкие нюансы, которые это мы... очень важные нюансы. Я то... много работаю с разными фондами, Конечно. поэтому это очень важно знать. Спасибо за, за ваше понимание. Поэтому лучше прислать, это не займет голосованием Конечно. времени. Угу. Зато будет совершенно безопасно понимать, что вы их ставили корректно. Обычно, ну как бы мы не ну, то есть у фонда нет такой амбиции, как бы, чтобы как это было прям на всех транспарантах везде и так далее. Но минимальный достаточно, да? то есть должно быть как-то понятно вот, и сообразно ситуации, поэтому лучше всегда проконсультироваться. Мы обещаем сделать это быстро ну, на нашей стране. Спасибо. А, а можно тоже задать вопрос? Здесь... Вот уже в а, Извините, мы тут все хором. Как то скажете, я, честно говоря, тоже хотел несколько вопросов задать, если можно. Вот вопрос относительно сроков. У меня дело в том, что значит, сказать, в дальней зарубежье там несколько профессоров присутствуют с довольно жесткими расписаниями, с которыми так сказать, надо встречаться. Значит, Мы наметили 16 июня, как день начала вот этих встреч. Как я понимаю, исходя из ваших ограничений, мы можем все-таки такой вариант считать реалистичным. Да? То есть договор, скорее всего, будет заключен, и будет возможность вот эти средства использовать. Там, скажем, где-то вы говорите к 11 июня уже. Да? Ну, а, такой... не должны начаться раньше 11 июня, с 11, грубо говоря, прямо. Ага. С 11 уже можно. Да-да-да, я понял, спасибо. И еще такой вопрос технический, или там финансовый, я не знаю, как это лучше сказать. Но мы, поскольку все в России работаем, да, там перевод будет в рублях на какую-то там, условно говоря, карту Сбербанка, да, зарплатную, предположим, в том же самом МИФИ. Вопрос, как эти средства там в евро конвертировать правильно, и, и как при этом отчитываться? Ну, Какой-то да. способ можете порекомендовать жизненный, как это делается? Знаете, мы пока тоже живем абсолютно в тех же условиях, что и все мы, ну, вы, мы, мы, в этом случае абсолютно у нас нет никаких лайфхаков, ничего посоветовать мы, конечно, не можем. Все должно быть легально на тот момент, на дату того, как это происходит, ну вот, принятой операции, да, то есть я не совсем поняла, что значит перевод на сберкарту, сбер в смысле и так далее, то есть... Смотрите, на ну, такие ну, нюансы... Вы говорите о платежных реквизитах. Я могу указать реквизиты Сбербанка, которые их, привязаны они... к моей зарплатной карте, скажем, в Мифи. Это такой стандартный способ, он всегда работает. Без проблем. А... Это еще на заграничении по карте, куда вы хотите получать средства фонда, вообще не стоит. Вы как бы физическое лицо. Да? И вот Ларис раз больше кого как бы делал фокус на том, что у юридических лиц могут быть загвоздки, куда они могут принять грант. У физических лиц таких загвоздок нет, поэтому вы спокойно указываете ту карту. Просто должны быть хорошие, корректные реквизиты. Да? Если вдруг что-то там одна цифра пошла не туда, то деньги вернулись, и мы опять повторяем платежи. Это понятно. Но это Сбербанк, там реквизиты на сайте, проблем никаких. И э, не возникает вопросов то есть, Просто да, вопрос-то да? вопрос в другом. Что дальше делать и как отчитываться? В том смысле, что у меня платежи-то в евро, если это за рубежом. А как вы планируете? Я просто доставлен к вам. У вас есть какое-то представление, как вы можете это сейчас осуществить? Ну, естественно, у меня есть, скажем, евровый счет, с которого я могу там снять деньги. Но мне надо понимать, вот как, как мы этот курс обозначаем. Курс, э пересчет. Курс Значит, курс у нас всегда в фонде принимается при валютных как бы расчетах. Да, принимается курс ЦБ на день после ну, вот, совершения этой там, операции. Да. Соответственно, если вы там делаете это там, 11 или 12 июня... Да, мы смотрим, открываем интернет, вы смотрите, вернее, вы это подаете, да, а мы потом это просто проверим. Курс СБ, какой официальный он есть на этот момент. То есть, или курс обменный банк вам представляет, что он нам конвертировал. То есть надо любую документу, чтобы какая-то официальная привязка к деятельности банка. Ну, понятно. То есть платежи возможны ли в рублях, если я билеты покупаю, скажем, с той же самой карты авиабилеты, или они возможны в евро, если я, скажем, плачу за гостиницу, но тогда наличными и за рубежом, и мне нужен просто счет из гостиницы с нужной датой, по которой вы пересчитаете, исходя из курса Центробанка. Да, да, потому что расчет у нас нас не как бы несколько валютный грант или там поддержка. У нас все в рублях. Нам так или иначе, надо прийти к общему знаменателю в рублях. Поэтому берется просто вот такое техническое решение. И, и Спасибо. Вы... Да, вы... Еще, еще вы... такой вопрос, вы... не, немножко на другую тему, вот по поводу публикации в СМИ. Что считается СМИ? Условно говоря, тот же самый МИФИ там с большой радостью напишет новость, а вот такого человека поддержал фонд Потанину, дал ему грант. Вот такого рода публикации надо согласовывать? Это же в общем СМИ неофициально или не нужно Но... с вами? В практике ВУЗы такой обычно с нами не согласовывают. Есть пиар-служба вузов или пресс-служба, да, которая этим занимается, и она знает. Другое дело, что вы просто можете как-то то, что точно пресс-служба не будет перепроверять, это, наверное, все-таки на вашей стороне. Вы должны написать точное название как бы, конкурса, программы благотворительной, в рамках которой вы как бы, были поддержаны, потому что это нюансы, которые уже важны нам, да, как нас корректно назовут, правильно назовут фонд потому что фонд несколько лет назад сменил свое название не несущественным образом, но у нас до сих пор иногда в каких-то аналах находят старое название там НБО, благотворительный фонд Веб Потанина. Мы официально называемся уже несколько лет по-другому. Вот такие нюансы просто у вас, они будут и в договоре все, и в релизах фонда, поэтому оттуда можете все взять как бы корректное, правильное. Других комментариев обычно у нас не бывает. Если что-то совсем... Мы смотрим, у нас есть мониторинг соцсетей и сайтов. Если выяснится, что что-то пошло совсем не так, то мы сами свяжемся и скажем, что поправьте, пожалуйста. Но обычно практики, если у вас, конечно, есть заранее публикации, вы хотите, мы можем посмотреть, нет проблем, но обычно все-таки такой практики, вот именно новостных сайтов вузов мы не практикуем. Ну, как вам будет удобно? Смотреть мы всегда сможем, и это, возможно, даже быстрее будет, чем потом исправлять ошибки. Может быть так. Спасибо, да. Я, я как раз не очень хочу, исходя из того, что у меня там пять лет опыта работы в пресс-службе. А, ну вот, э -э да, вы сами все понимаете. Нефтегазовые компании. <Ged sparờ> вот, даже не вуза. И э, вопрос поэтому, может быть, можно попросить у вас вот аккуратно прислать, каким образом нужно ссылаться на этот грант, и на фонд, чтобы уже не было разночтений. И мы тогда ]zenia. согласуем, если это будет официально там через пресс-службу в Коллеги, у нас в договоре будет указана точная формулировка, как вы должны будете называть информацию про поддержку фонда. Поэтому... То, то, то есть я тогда жду договора, и до договора, так сказать, с вузом не взаимодействую. Ничего я не думаю, говорю, что это моя Если мы о, да, о победе, то, в принципе, вы имеете право, конечно, и вузы некоторые там перепочивают то, что мы постили, в да, некотором смысле, может быть, и сейчас, просто, может быть, мы можем отдельно ссылку это прислать, пока, не ссылку в смысле, а формулировку ну, в виде ну, студии, а у писать, информация? Да? А у вас информация официальная на сайте вашем будет да, или уже есть по поводу этой вот конкретно программы и там конкретно победителей? Может, там ничего и добавлять? Не надо просто на вас сослаться. Конечно. Смотрите, у нас это было просто еще в некоторых дружеских СМИ вышло. Может быть, мы можем прямо здесь, да, вот я прошу из коллег, может быть, кинуть сюда в чат. Я сейчас а, пришли. да, Спасибо, да, Елизавета. Там просто есть действительно прям ссылка на новость и список победителей. И это будет самый простой вариант, наверное. Да, лучше бы прямо на вас сослаться, если да, есть такая возможность. Это уже опубликовано, да? да Я вот просто оттуда. еще не видел. А вы откуда узнали, что вы стали победителем? Мы думали оттуда. Из телеграм-каналов. О, вот как. От ценности телеграм-каналов. Вот это... Оксане Борисовне большое спасибо за такое своевременное. Да, большое спасибо. Да, много, да, много раньше, чем все остальное. Вот. Большое спасибо. Я тогда прошу прощения, там еще много вопросов, да, я на это остановлюсь. Спасибо. Здравствуйте, а можно тогда да, задать вопросы? Я так понимаю, что вот первый вопрос: знаете: есть ли вообще политика по продвижению этой информации, то есть в СМИ? Например, мы можем: вот в некоторых грантах есть такое условие, что мы должны как можно больше, да, вот это dissemination делать, да, информацию. Есть ли такое требование, здесь? Это такой первый вопрос: ну, может быть, такой вопрос, чисто для понимания. И второе. А есть ли какие-то формальные требования? У нас конституциональный опыт, да, мы будем собирать тут людей, да, повышать квалификацию. Есть ли какие-то требования по тому, что мы должны фиксировать для мониторинга и для отчета? формы, например, либо рекомендации, то есть вот в некоторых грантах есть прямо требование там фотографировать еду, например, да, как участники едят, ну, если там, ну, у вас нет такого, да, в статьях. Но, но, в, да, но в президентских грантах, например, такое условие есть, да, и вот я бы хотела знать, есть ли такой вот список требований, что мы должны по ходу фиксировать, чтобы потом, знаете, в конце не случилось, что мы должны были все фотографировать, все должны были расписываться каждые там два часа, а мы это не собрали. Вот, спасибо. Спасибо, Лариса. Вся информация, как я говорила, она будет в договоре гранта, поэтому нужно будет внимательно его прочитать. Про еду мы не просим отчетность, поэтому фотографии могут быть для себя, как воспоминания о прекрасном, но мы это не будем требовать. Да, все 150 крышечек, которые были выпиты водой, в смысле из, от выпитой воды, представлять не надо, чтобы они еще на один, в один кадр поместились. Нет, нет, у нас этого нет, и в этом смысле я надеюсь, что вам понравится с нами сотрудничать, потому что мы со своей стороны делаем все, чтобы вот как бы вот, Таких сложностей вот, точно не возникало. Мы понимаем, что а, как бы, и так достаточно сложно у всех, напряженная, интенсивная жизнь, очень много обязательств других, да, поэтому нам важнее, как бы, чтобы получилось содержательно, полезно, хорошо, но, конечно, это все-таки грантовый а, или творительная помощь, да, то есть это проект, который мы все равно так или иначе должны как бы, зафиксировать, что он случился, случился по правилам, не но все-таки существующим. Да. Но спасибо за ваш вопрос, что вы это все уточнили. А, вот так, что требуется... Вот, Здравый смысл. Если вы съездили, вы прикладываете какой-то расход о поездке. Мы должны понять, что вы съездили туда, вы действительно съездили, должны быть соответственно ваши посадочные талоны. Заказ мы видим, сколько это стоило. Мы видим, что это вы оплатили со своей карты. Любой, неважно, на которую получили грант или с другой, это не принципиально. Ваш случай, по-моему, это ВОЗ будет. У вас институциональный опыт, да? Угу, да, Значит, будет, да. у вас будет бухгалтерии в ВУЗа делать. Тут немножко другая отчетность. Нам даже не нужно скан первичных документов предоставлять. Это как бы для физлиц важно, потому что тут как бы они напрямую нам отчитываются. Да, у вас в бухгалтерии будет реестр вести, но они должны понимать, что платежное поручение, по которым были куплены там билеты или там проживание гостиницы и, и так далее. То есть эти все вещи, безусловно, они просто будут, мы их увидим. Они будут, если на, реестр нам покажется неполным, что мы не поймем, что вот вы предоставили, допустим, что-то еще, ну, условно говоря, какие-то дополнительные траты вы указали, но, не, но у вас нет какого-то приложенного в реестре описанного документа, вы не прикладываете просто указан платежный поручение номер такой-то, такой-то даты на то-то-то. Да? Мы видим, что оно ничем не прикрыто, мы спросим, да но в целом как бы вот все, что, за что вы отчитываетесь, вот оно должно как-то просто мы должны увидеть подтверждение, что да, это случилось и что это действительно в эту сумму уложено, так сказать, уложилось, все вот оно так и есть и так далее. Соответственно, как у нас всегда... Присутствует ну, презумпция невиновности, то есть мы не подозреваем в каких-то ну, злоупотреблениях, злоумышленности. Да, поэтому мы проверяем просто в том смысле, что нам нужно получить картину, что все случилось, что действительно все целевое, мы имеем право признать целевым. Но, Господи, на самом деле, ты... Конечно, все-таки и а, содержательная сторона да, нас интересует, что действительно ваши цели оказались достигнуты. Все остальное здравый смысл. Спасибо. Коллеги, знаете, я еще хотела добавить по поводу публикации в СМИ. Вот моя коллега уже сказала по поводу здравого смысла, но все-таки если у вас есть какие-то сомнения, нужно это согласовывать или нет с фондом, вы мне присылайте, я вам буду давать обратную связь, и мы с вами здесь решим этот вопрос. Есть ли еще вопросы? А вот можно тогда по форме еще раз? Вот там вот есть такая форма заполнять. Нужно предоставить документ, подтверждающий, что я же не, не, не являюсь руководителем организации, да, то есть от организации. Но ну, вот мы сейчас просто смотрим формы по заполнению, вот уже для того, чтобы перед договором. Вот. То есть есть какой-то шаблон, или это просто тоже в свободной какой-то форме пишется. Подписывает ректор, получается. Посмотрите, просто вы подавались. А у вас кто в заявке заявлен как руководитель организации? Ректор. Ректор. Значит, ректор должен подписать. Да, соответственно, у ректора с ректором легче, потому что на обычном действии основания Вы просто на это пишите, вам ничего прикладывать не нужно. став вы приложили в заявку, вы его сейчас, мне кажется, повторно не прикладываете. Если вдруг нужно, ну еще раз приложите. А то есть формально гранты получителем являются ведь ректор, или я? Я уже запуталась, как это будет правильно. Официально ВУЗ является, значит, все отличия принципиального институтального опыта от индивидуальной траектории. Там связи с физлицами институциональный опыт с вузом, то есть как с юридическим лицом. Просто вы будете упомянуты руководитель руководителя проекта внутри договора. Ваше имя там будет, но не в шапке вот, так сказать, договора. В договоре написано вуз такой-то такой, -то, такой -то в лице ректора или проректора, или кого-то подписанта, кто имеет право подписываться, на основании действующего, на основании устава, если ректор, всех остальных на основании доверенности. Вот это, это в большей степени, если вдруг это не ректор и это не устав, то тогда это, которое мы сами можем найти, тоже в любой момент на сайте. Тогда это должна быть действующая доверенность, которую мы еще раз проверим перед подписанием, что она не истекла, ее срок полностью верен и прочее. Поэтому вы будете упомянуты ниже, как руководитель проекта. И ваши Хорошо. данные мобильный и имейл будут также в реквизитах, потому что связаться будем с вами, если что случится. Ну и вообще, в принципе, Операционная. Спасибо. Спасибо, больше вопросов не буду пока задавать, извините. Хорошо. Спасибо. Но если появится, мы ну, не сегодня, так другие дни мы тоже здесь. Спасибо. Можно еще один вопрос? Вот У меня стажировка заявлена в два университета. В Сербии все понятно. В Венгрии вчера объявили чрезвычайное положение. Я могу поменять место стажировки на другую страну, потому что меня коллеги написали, мы очень рады принять, в редакцию журнала хотят внести, но давай отложим на осень. Я говорю, а осенью но ну, мы тоже не можем гарантировать, как у нас будет обстановка. Вот что делать в такой ситуации. Да, да. Это очень ну, больной, чувствительный вопрос. И у нас на него есть, мне кажется, ну, такой, как сказать, утешительный ответ. Вот помните, мы говорили про полгода. То есть, полгода это ровно, чтобы вы сейчас могли не принимали решение, не бежали, вот что отменять или что-то другое, да, если вдруг все сейчас очень быстро меняется, мы это хорошо понимаем. Поэтому у вас есть и полгода. И мы не случайно говорим не про поездки конкретно в этот ВУЗ или в другой, мы говорим про программу. У программы есть цели, задачи и есть ожидаемые результаты, то есть ваш социальный эффект. То есть как бы зачем вы это делаете? То есть поездка в тот или иной ВУЗ – это один из инструментов, который вы можете заменить, если вдруг у вас это сейчас не получается по разным причинам. Но нам важно, чтобы социальный эффект, о котором вы изначально заявляли, он был достигнут, то есть чтобы вы смогли сделать то, что вы планировали сделать инструментарий может быть сейчас у вас меняться, это абсолютно нормально. То есть может меняться ВУЗ на другой ВУЗ, страна на страна. Важно, чтобы это был, естественно, ну, не просто любой ВУЗ, а ВУЗ, где тоже есть экспертиза по интересующей вас теме, и вы также сможете там, знаю, прокачать те навыки, которые вам были необходимы. Если выяснится, что, например, вообще поездка вторая, например, одна поездка сохраняется, вторая, нецелесообразна, просто потому что действительно таких ВУЗов нет, а просто бы куда ехать, это будет как бы не вы можете посмотреть какие-то варианты онлайн, вы можете пересмотреть на что-то другое, да, что позволит вам, опять же, как бы достигнуть тех результатов, на которые вы рассчитывали. Да. То есть здесь как бы съездить в тот или иной ВУЗ – это не в камни, это не идет в договор. В договор пойдет программа, когда будете кратко описывать свою программу, как бы рекомендую вам указывать меньше вот этой конкретно, что я еду в такие-то даты, в такой-то ВУЗ потому что вы можете указать тип, например, что планируются поездки, например, там ряд мероприятий, которые позволят, например, поездки в, по такой-то тематике значит, в университет, занимающийся там этой, ну, этой темой, это этой, этой, как бы повесткой. Например, да, то есть тогда это не, не потребует от нас с вами перезаключения договора всякий раз, да, потому что как бы вдруг у вас теперь этот университет не примет, а наоборот другой начнет принимать. Это все как бы очень такое сейчас, такое живое, поэтому понимаем, что может меняться. Нам важно, чтобы как бы, ну, вы действительно смогли сделать то, что вы запланировали, невзирая на обстоятельства. Поэтому, э, в общем... Рекомендуем как бы сейчас просто взять вот про второй ВУЗ, если еще это не безнадежно, да, то есть как бы все-таки остаться в расчете, что это случится. Если вы что уже риски таковы, что ну, как бы, скорее всего не случится, и вам проще перепрофилироваться, как бы сейчас, вернее, ну, сказать, переориентироваться на другой ВУЗ какой-то или другую, другой инструмент, потаскать ваши, в рамках вашей программы, то вы тоже можете это сделать. Поэтому подумайте, как бы, когда у вас как бы, может отразиться в свою текущую версию в доп. данных, да и, соответственно если требуется какой-то совет, посоветоваться. ну вот Мы с коллегами всегда здесь рядом, поэтому можем еще на этапе доп. данных еще раз подумать, как это правильно сформулировать. Опять же, если вдруг что-то у вас поменялось, вы сформулировали, и это поменялось, у нас есть такой инструмент, как дополнительное соглашение. Просто поскольку действительно сейчас мы находимся на том этапе, когда многое можем предусмотреть, да, довольно гибко к этому подходим, поэтому лучше сейчас предусмотреть, сделать достаточно такие широкие рамки в договоре, чтобы нам каждое изменение не фиксировать. Но если что-то вот вдруг зафиксировали, и оно пошло не так, есть, конечно, вариант в крайнем случае заключить дополнительное соглашение и этот пункт изменить. Но лучше бы до него не доводить, раз мы понимаем, что уже сейчас мы предупреждены, да, что как бы лучше это делать как-то более гибко и менее так сказать, конкретно, потому что оно все останется как бы в нашей заявке, мы это все вернемся. Заявка является неотъемлемой частью договора, но по крайней мере сам договор формировки предлагаем все-таки наиболее так сказать, в общем, в общем виде уже передавать. Понятно, то есть и бюджет можно как-то пересчитать вот с расчетом все-таки, ну, особенно авиабилеты и прочее, с каким-то вот запасик сделать, потому что оно уже сейчас только вот две поездки должны быть вместе, мне только-только хватит денег, если я их разведу. Ну я, я, я понимаю, о чем вы говорите, смотрите, вот мы сейчас же вас не выберем никакого отчета, да, вы заложили это на поездку. А вот сейчас я просто говорю, коллег, у нас, же, у нас же есть процент перераспределения в этом договоре, да, все верно. 30%. 30%. 30%. 30%. Это как бы это очень существенная сумма, фактически. Да, да. Бюджет вы можете без согласования с фондом потом перенаправить. Но кроме 10%, которые на административно-хозяйственные, а, они просто живут всегда на, на, сум, на а не 10%, от суммы по другим статьям, да, но по ним, с стороны, вы не отчитываетесь. Да? Вы можете потратить на как бы на то, что считаете нужным, без отчета финансово, да, то есть просто они, например, накладные расходы на ваши какие-то там поездки или мероприятия. Вот, поэтому здесь я понимаю, что сложный, но давайте здесь уже как бы сейчас, мне кажется, это общий подход такой, что стараемся конкретику, типа я еду в какие-то даты, в такой-то ВУЗ, не пропускать договор просто потому, что мы сами себя свяжем обязательством, а через день все может поменяться, даже если просто ВУЗ останется, но на две недели сдвинется поездка, все, мы выходим на соглашения, да, поэтому лучше -то, -то, конкретику Хорошо. запускать туда. Коллеги, а можно я добавлю, ну, уточню верно ли я, понимаю, что сейчас коллеги могут относительно заявки в доп форме немного скорректировать суммы, если там совсем устарели данные о суммах, которые были там 4 месяца назад. То есть, может быть, вопрос был еще связан с тем, можно ли сейчас в дуб-форме небольшие изменения отразить, если вот билеты сильно подражали. Понятно, что это нереалистично. Не общая сумма, это, вот, это не сдвигаемо, же, да? вы поддержаны были в, этим, в, этом, как бы, ну, в этом объеме, да? то есть ваша заявка, а внутри, конечно, можно сейчас пересмотреть. Естественно, это важное дополнение, спасибо, Елизавета, потому что это действительно, если вдруг вы пока живете еще в ощущении, что вы обязаны выполнить ваш план согласно заявке, то сейчас как раз самое правильное время пересмотреть бюджет, но в рамках той суммы, которую вам поддержали. Так, вопросы закончились? У меня есть вопрос, коллеги. Если позволите, простите, я дико опоздал не по своей вине. Я надеюсь в записи можно будет пересмотреть. У меня вопрос, ну, как сказать, совершенно идиотский, поскольку результаты изначально должны были быть объявлены в марте. У меня мероприятие прошло на прошлой неделе. Имеет ли мне смысл что-то делать вообще? У вас, скажите, у вас вы индивидуальной траектории, да? Да, есть, индивидуальная у вас... траектория, у меня была поездка. Смотрите, но ну, обычно вот, как бы, ситуация бывает как бы, разная, да, но смысл в том, что как бы, отличие индивидуальной траектории в, вот, в, в этом конкурсе от просто travel grant, в том, что это не просто на одну поездку, не просто вот, съездил конференцию, вы спину. Здесь. Шире, больше, глубже. Ну, мы так как по себе это видели, да? Понимаю, да. Поэтому в данном случае, как бы то, что у вас сорвалась поездка, понятно, что сроки как бы прошли и так далее, но при этом вы победители, у вас... Не-не-не, Наталья... Да? Простите, Наталья, извините, она не сорвалась, она прошла, я выполнил эту часть программы, просто неделю назад. Вот в чем дело. То есть письмо от фонда меня застало непосредственно при выполнении запланированного мероприятия. Ну, смотрите, хорошая и плохая новость. Хорошая новость. Да. Плохая новость в том, что, к сожалению, эти расходы не смогут быть приняты по линии фонда. Как да. отчетность Понятно. по гранту. Хорошая новость, что у вас есть еще возможность съездить куда-то. Ну, съездить uh -huh. или что-то провести, потому что грант у вас никто не собирается отбирать, только uh -huh. потому что вы uh -huh. уже съездили, потому что туда вы съездили за свой счет или счет других uh -huh. организаций. Да? Да. Соответственно, сейчас вам нужно на этапе вот, доп. данных, вам нужно просто посмотреть, вот с учетом того, что вы заявляли как цель, и результат ожидаемый да, как бы для себя лично, чтобы вы хотели посмотреть, что еще вам оказалось бы полезным для достижения uh -huh. этого результата. Не обязательно куда-то ехать, еще раз говорю, это может быть онлайн, это может быть что-то еще, что угу. что еще, либо что-то действительно еще, или вы кого-то к себе пригласите. То есть как бы вход и выход нас интересует в первую очередь. Понимаем, что, то, что угу. все внутри, то вопрос, как вы будете достигать тех целей, Как бы uh -huh. оно сейчас все может быть пересмотрено, потому что вот ну, такая жизнь, что вот многие вещи Ну то есть тогда я просто несколько поменяю концепцию, поскольку вход был, мы говорим о выходе, и это нормально. Смотрите, но ну, концепция должна остаться, вот она может меняться в, в, в том, что касается инструментария, да? то есть, как вы пойдете к этой цели, то есть вы съездите на две конференции вместо одной вы пройдете mm -hmm. uh, mm -hmm. онлайн-курс, а не конференцию. Вот это сейчас можно поменять. Mm -hmm. Но Понятно. важно, чтобы как бы, потому что вас, почему мы так как бы, вот, ну за рамку держимся, да, вас отобрали эксперты, вы, с точки зрения вот этих задач, которые перед собой ставили, и вот это важидаемый результат. Да, они, конечно, инструментарий ну, тоже оценили, насколько он адекватен заявленным целям и приведет угу. к нужным результатам, безусловно. Но угу. мы понимаем, что они это оценили тогда. Еще раз, проводить вот сейчас абсолютно другую переоценку, ну, практически невозможно. Поэтому мы просто в качестве такой меры поддержки вам предлагаем. При необходимости мы не настаиваем, если все работает, то пускай работает как, как задумано. Но если у вас uh -huh. есть возможность это по-другому, как бы, ну, каким-то другим инструментарием сделать, то сейчас это можно. И uh -huh. лучше сделать сейчас, чем потом выяснить, что вы так не смогли потратить. Ну, то есть, вот сейчас самое время. Услышал, понял, спасибо. Тогда буду думать, как это лучше преобразовать, скажем а, так. Да, да. Отказаться вы, конечно, всегда можете, то есть это ваше право, но мне кажется, подумайте, может быть, все-таки что-то что что хорошее, что да, хорошее для той же цели. Спасибо огромное, я услышал все, что хотел. Если можно, вот связанный с предыдущим вопрос, э, но ну, может быть немножко в будущее, так сказать, по отчету, э, по э, гранту. Э, Примерно так сказать, формат, объем и, может быть, какие-то подтверждающие документы, что необходимо, без чего можно обойтись. Как я понимаю, в отчете нужно показать, что заявленные цели достигнуты, результаты получены, Вот, если коротко. Но приблизительно все-таки какой объем отчета, что должно быть. Фотографии там, наверное, не надо прикладывать. И вот какие, какие наоборот, артефакты имеют смысл или было бы желательно приложить. Коллеги, давайте мы вам вышлем форму отчетности, и вы посмотрите на нее. Я думаю, что вопросы все снимутся. А как бы там действительно фотографии ну, не надо. Где все лежит, например, там какие-то репортажи еще что-то, с удовольствием все это посмотрим. Но, в принципе, это текстовый формат, да, это, ну, пришлем вам, то есть у вас будет эта форма для заполнения на портале. Поэтому потом. Но форму саму есть, PDF, чтобы вы просто примерно понимали, как это будет выглядеть, конечно, пришлем. И там точно так же, как и в форме заявки, объем как-то, ну, скажем так, ограничен или ожидаемый объем описан, да? Думаю, что да, да, да, ну, почти уверен, Спасибо, что... спасибо. Это для портала, то мы фиксируем для нашего IT-разработчика, чтобы ну, не безграничные поля были, Поэтому думаю, что есть. Спасибо. У меня. Спасибо вам. Коллеги, еще остались какие-то вопросы у кого-то? Александр поскольку Александр Андреевич, да, если я правильно помню, поскольку вы к нам присоединились позже всех, мы уже все представились, может быть, вы тоже буквально там в двух словах скажете ваш университет и общую такую идею вашего проекта, чтобы мы тоже понимали. Да, конечно, спасибо, коллеги. Меня зовут Александр Смоловский, я доцент биологического факультета Московского государственного университета по совместительству заместитель декана. И проект был направлен на очень важное на самом деле сейчас, я бы сказал, мероприятие. Это установление некоторых международных контактов вот, по той области, в которой я работаю, с учеными и студентами Белградского университета Сербия. Соответственно, там предполагалась серия выступлений, ознакомительные мероприятия, которые прошли, и некоторые договоренности выработать на дальнейшее образовательное, прежде всего, и научное сотрудничество. Вот если в двух словах, вот так вот. Как интересно, я тоже собираюсь в Белградский университет. Отличный университет. Вы можете обменяться контактами, впечатлениями и очень надеемся, что у Александра Андреевича это не последняя поездка, тем более осталась опция за счет средств гранта как-то продолжить эту работу. Рождать сетевые, мы чем любим такие встречи, что возникают какие-то… вот Где бы вы еще встретились? Мы так тешимся, надеемся, что благодаря нам может родиться что-то интересное. Даже, может быть, несмотря на то, что разные направления да, подготовки студентов, но тем не менее, может быть, интересная история. Но это я немножко шучу, но в целом как раз про партнерство и вот эти какие сетевые возможные связи. У нас есть много таких историй успеха, даже на сайте про это писали, что люди встречаются в либо конференции, либо вот таких вот зумов, а потом выясняется, что находится много общего, и что-то новое совместно возникает. Это вообще ну, предел нашей мечтания. наших мечтаний, скажем так, потому что поддержка не просто грантов, не просто отдельных людей, но и дальнейшее какого-то развития, это вообще всегда замечательно. Вот. Ну, видимо, Сербия будет в этом году полярно заправлена. Коллеги, а можно тогда в связи с этим свежая идея? Я тут подумал, а можно я использовать, буду использовать программу фонда и съезжу тогда вдруг, но уже совершенно не в Сербию? Или это запрещено? То есть цели те же, а локация другая. Конечно, 8, мы про это как раз говорили, да, был, был тоже пример, что mm -hmm. может быть, что э, какие-то университеты сейчас, которые были запланированы, они не, ну, не состоятся по ряду причин. Да? Здесь важнее, не так важно, чтобы будет съездить. Вам, согласно конкретных эксперты вас не отбирали, что вы именно в этот университет ездили? Все, я понял. Mm -hmm. Есть другой университет, ну не просто любой другой университет, университет, mm -hmm. в котором есть… Такое, такая экспертиза, которая вам нужна, вы можете это обосновать, да. то, конечно, нам не принципиально, какую университет вы поедете. Отлично, услышал. Вы меня спасли. Ну, очень рада. И спасибо, еще раз. Спасибо вам, да. Коллеги, остались еще какие-то вопросы? В любом случае, и Лариса, и Наталья, и коллеги из фонда Потанина остаются на связи, да, еще раз основные моменты проговорю, запись сегодняшней встречи будет доступна, как только мы ее скачаем, мы разошлем. Точно так же презентацию мы тоже укомплектуем, это войдет в список рассылки. И в любом случае, да, у вас есть электронный адрес Ларисы. Просто еще раз добавлю да, ваше внимание, поскольку человек занимается не одним конкурсом, то просто будет красиво и уважительно, если вы укажете, что у вас запросы по конкурсу ⁇ Академический десант да, ⁇ Еще раз напомню, по какому поводу мы сегодня здесь собрались. Вот. Ну я просто сказать, что ⁇ Академический десант ⁇ это как бы название конкурса, но вообще это линейка так сказать, мероприятий и мер поддержки страны фонда, которые... Ну, включающие конкурсы на поддержку профессионального развития, поэтому понимаете, это широко, даже шире, чем просто мобильность, которая может быть не всегда мобильность в традиционном ее понимании сейчас, да, но это вообще такое развитие, поэтому все, что вам как бы ложится как профессиональное развитие, особенно на индивидуальной траектории, да, это вот вы на входе, вы на выходе, да, вот вы как бы какое-то ваше внутреннее изменение, вот вы как проект сами у себя, да, то есть что вы хотите улучшить развитие и так далее, поэтому вот этот конкурс они как раз про это. Наверное. Спасибо большое. Спасибо вам. Коллеги, если вопросов больше нет, то я тогда с вашего мнения уже завершу да, сегодняшнюю сессию. Или мы еще три минуты на какие-то финальные уточнения. Спасибо. Если, если можно, еще маленький частный вопрос если возникнет необходимость, пока ее нет, значит, письмо поддержки от фонда для оформления визы можно будет запросить. Или это неправильно правильнее от вуза? Нет, вы знаете, мы, сказать, да, от вуза. От вуза. К сожалению, в данном случае мы не такие письма поддержки не выдаем. Ну, теоретически, если вам нужно подтвердить, что у вас есть э, финансо, финансовое да, обеспечение вашей поездки, никто, мы не можем вас как бы ограничить в том, что вы приложите договор, который будет у вас с фондом, но это уже ваша ответственность, как бы, хотите ли вы третьим лицам давать э, детали, да, то есть как бы здесь в данном случае, но э, лучше воспользоваться, конечно, поддержкой от, э, от ВУЗа непосредственно. Что вы там являетесь сотрудником. Ну, мы, скажем, да? там список победителей приложить как вариант вот для победителей. Это в усилении, но ну, как бы вот фонд вам такой справки ну, да, не, да. не сможет. Поэтому вы и, можете исключить просто... на да. Понятно, просто спасибо. В ВУЗ может сослаться и сказать, что как бы является победителем и дать, например, ссылку на победителей. То есть от вуза это, мне кажется, прозвучит очень весомо и, так сказать, действительно не вызвать вопросов. Ну, да, да. спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Коллеги, я думаю, что мы тогда отпустим вас на ваши рабочие места и сами тоже вернемся к своим. Спасибо вам еще раз большое за уделенное время. Огромное спасибо, конечно же, и Наталье, и Ларисе за такие детальные инструкции и пояснения. И еще раз вас поздравляем с тем, что вы первая когорта 2022 года. То есть формально это тот же конкурс, который начинался у нас еще в прошлом году, да. но тем не менее вот для нас какая-то такая точка отчета пошла уже в этом году, именно начиная с вас. Поэтому мы даже где-то и радуемся, что у нас к 31 января мы набрали там вот то за количество заявок, которые набрали, потому что вот это очень такое скажем, сейчас, управляемый процесс и очень надежный. Да? Тем более вы в профессиональных руках, коллег из фонда Потанина, находитесь. И да, по своему опыту я могу сказать, что да, как в другой жизни грантополучатель других конкурсов от других институций и как по опыту взаимодействия с фондом на немножко в другую роль. Действительно, вот снимаю шляпу перед фондом за то, что это минимальная бюрократия, максимальное внимание к благополучателям своим, и всегда готовность пойти навстречу, рассмотреть каждый кейс индивидуально, да, то есть не рубить с плеча, но вот помочь максимально, чтобы ваши проекты были реализованы, то есть был достиг Тип вот результат, который вы заявляли, несмотря на то, там выпьем 100 бутылок воды в процессе, там были заявлены 150, да, съездим мы все в Белград или там вдруг еще какие-то у нас откроются перспективы, да, поэтому коллегам тоже отдельно огромное спасибо. Спасибо, но я не могу не сказать, это ну конечно, спасибо огромное оператору. Отчасти я это упоминала, но вот как раз Оксана представляет команду, которая надежно проводит всех наших заявителей до этапа заключения договора. Дальше уже мы подхватываем, да, но вот имеем весь конкурсный отбор, работа экспертов, да, это все на плечах Оксаны и ее команды. Поэтому тоже большое спасибо. Вот, поэтому вместе, я думаю, что все вместе у нас все получится. Спасибо вам большое. Тогда мы на связи, не прощаемся надолго.